Примерно где-то месяц назад я попал в ДТП и по итогу я был виноват, и поэтому все повреждения, которые были связаны с машиной, пришлось делать самому. То есть в ДТП пострадали фары, решетка радиатора, бампер, там усилитель бампера, пенопласт, который на бампера, ну и так по мелочевке. И начал просматривать сайты объявлений, разборки, ну или просто как бы запчасти, где короче взять. И какие там детали, где можно купить И в итоге, наконец такие объявления, что продавался бампер от Bluebird Silfy Ну, это от японского аналога Также там продавался усилитель бампера, решетка радиатора и фары То есть, ну, почти весь комплект был прямо там у них в наличии Вопросы про усилители, некоторые не заметили, то, что у нас на усилителе стоит такой и стоят такие штуки это самый ну, обычный стандартный от Бюльберлый усилитель, который идет ну, на японских машинах. Если просто его сравнить, не сюда поближе. Вот сначала, вот у меня вот был старый усилитель, то это вот какая-то вот полая труба, которая вот, ну, в случае чего легко вот гнется здесь вот. Ну и какого-то там сверх она вообще не внушает. То есть ну, ее можно вот прям вот рукой согнуть, не знаю, плоскогубцами, чем угодно. Вот такие ставят на наши машины, на Альмер, которые идут в России. И вот усилитель, который ставится на японских. Это мы сделали, чтобы накинуть его и посмотреть, как он будет сидеть, чтобы подобрать все. Потому что, ну, к Альмеру, я пойму, что здесь проушины даже сделаны... Забилось песком. Это буксировочный проушин, который сделан в самом усилителе. А у ковальмера они прям даже поймут, что за этот усилитель таскать чего-то это вообще нереально Что вот, была авария, есть были крепления Как бы все это вообще вот, ну, слетело нафиг, разорвало металл Ну что, металл? Ну, видно, то, что он шатается, то, что, ну, ну, такой себе металл Во-первых, как бы он тонкий Если глянуть в профиле, то, не знаю, видно будет на камеру или нет Что он прям вот, ну, тонюсенький, миллиметр два от силы, не знаю Два это, как бы я очень много сказал. А что вот здесь вот? Здесь как бы вот, ну смотрите, если кто тут. То здесь, конечно, примерно такой же, но все равно толщина, на, на, на, на миллиметр. А здесь толще прибором на два И как бы вот это вот, я понимаю, может что-то усилить, труба, плюс еще перегородка есть, которая усиливает. И плюс, как бы, еще и заморочились. Они сделали здесь, чтобы вот укрепление ну, к, к их родным это, лонжеронам чтобы можно было подлезть. Здесь же просто вот, ну, напялили, одели, и все, короче, поехал нормально. Ну, к тому, что вот буксировать его вот за это, то есть вообще не получится, а буксировать за это прям вообще легко. И как бы он сделан еще а вот эта чернина, а вот это то ли алюминий, то ли дюраль, то ли что, потому что к ней даже не магнитится магнит. Масло-масло, Ну, вот все, что хотел сказать, удивительным, поэтому как бы, ну, из того, что покупали бампер, блюберда фара блюберда и поэтому пошел усилитель в комплекте и это получилось ну все оригинально дешевле чем заказать тот же самый комплект китайских запустей на альмеру допустим тот же самый бампер на альмеру стоит 2 500 2 800 да но это как бушное, но это бушный оригинал а там будет китай но новый и он будет стоить дороже чем бушный оригинал на блюберды то есть вот это вот фигня новая горемиты не знаю как все дороже чем вот такого классного усилитель. Давай только ну, поставить как бы, будем его. Конечно, поставить его было не так просто, потому что сам вот этот учислитель бампера он как бы цветной металл, а лонжероны они чернины и поэтому просто так приварить обычной сваркой ну невозможно это. Можно либо аргоном, либо на точную сварку но ни того ни того нету поэтому пока что повесили его на болты а так бампер как бы идеально встал в свои штатные крепления то есть не было никаких проблем с этим единственный нюанс что заметил то что на альмерах как бы не прикрепляют почему-то фары которые вот здесь вот крепится есть крепление кто находится за бампером почему-то фары оригинальные не были закреплены я не знаю это косяк производителя, дилера или кого-то но Почему-то эти крепления единственные, которые не сломались. Праворужка бы они не были закреплены. А так как бы он идеально встал и по самому телевизору бампер подошел, и по всем креплениям, то есть вопрос не возник. Единственное, что есть, это он маленько плотнее, чем Альмеровский, оригинальный. Это на камеру не передать, но сам материал, это сама решетка, то есть ее трогаешь, и она прям плотная. То есть на Альмере я бы вот, ну, забоялся так вот делать, потому что я даже вот, ну, нес его за решетку за эту и как бы ничего, он такой прям ощущает целым монолитом не знаю с чем это связано, то ли в Японии бампера вот ну, как-то поплотнее делают то ли у нас делают потоньше но где-то что-то не так ну и сам значок крепится по-другому Он здесь тоже какой-то монолитный Потому что нет крепления изнутри То есть он приклеивается А в альмере он значок вставляется в, сам, в само вот это крепление Где на решетке И плюс как бы здесь решетка Она крепится немного прочнее Чем на самих альмерах Ну и еще есть такой момент Ну у кого альмер тут поймет Что есть крепление Которое вот ну Для буксировочного тросы На альмерах оно Такое квадратненькое, и ты вот за него дергаешь, чтобы вынуть И оно выпало и осталось у себя в руке Что сделали вот здесь вот То есть даже на машине 2006 года японцы все продумали, чтобы она не падала Здесь есть такая маленькая пипка, которая держится, ну в принципе на всех иномарках хороших Такое есть. Не знаю, почему АвтоВАЗ решил этого не сделать. Потому что в масштабах завода вот такую штучку сделать маленькую, это вот, ну просто копейки. А вынуть ее и чтобы она здесь осталась, это ну, приятное И ты не сможешь ее потерять. Когда ты будешь оббуксировать себя, там кинишь в машину. Она может затеряться, код завалиться. То здесь как бы она останется с тобой всегда и такая вот мелочь. Приятная. Ну, и защелкнулось хорошо. Чтобы снять на Альмере, там маленько по-другому делается, но в целом отличия ну, просто минимальные. Как я сказал, то есть он поплотнее, он потяжелее, сам по себе такой вот насыщенный. Ну, и по фарам. Единственное, что фары получились от праворульной машины, поэтому полка фар у них вот такая вот. Ну, вам в камеру вот такая вот будет. То есть она светит на дорогу и маленько на встречку потому что там левосторонние движения из-за этого получается что как бы, ну, в идеале должна машина светить на, ну, вперед и на обочину чтобы освещать ее а так как фары переставлены с левосторонней маш... с праворульной машины на леворульную получается они сейчас будут светить маленько на встречку надо будет потом еще регулировать чтобы поправить полк потому что на всех леворульных машинах она вот такая вот то есть вы светите прямо и на обочину. Но это ничего страшного. Это все регулируется. А в целом больше никаких нюансов не возникло. Кто хочет поставить, можете спокойно ставить. Лично как мне, вот ну, этот бампер нравится больше. Хотя как бы в нем и нет туманок. Ну, против тумана, как вот был у меня там вот в старом бампере. Даже так он смотрится гораздо интереснее, чем обычный альмеровский бампер. Не знаю, почему нельзя было сделать вот такой бампер, если уж вы копируете полностью машину Почему нельзя скопировать, ну и бампер скопировать передний, и бампер скопировать задний Даже такие мелочи, как вот здесь вот такие ставки серебряные Они уже просто добавляют какого-то такого, ну в моем понимании, ну красоты Чего не хватало вот Альмерия Ну и сама решетка, она выполнена маленько по-другому если в Альмерии, не ошибаюсь, их гораздо меньше полос То здесь их побольше и смотрится как-то гораздо интереснее Когда, допустим, вот, ну, закрываешь Как-то что-то по-другому Ну, не считая того, что здесь должна еще быть накладочка такая серебряная Молдинг Но это уже потом. По итогу, если хотели себе заменить бампер на Блюбердовский, может спокойно это сделать, он встанет на штатные места. Как по мне, конечно, это вкусовщина, но бампер от смотрится гораздо интереснее, чем Альмеровский. Но это уже кому как.